Все, здесь больше нету опов. Еще ящик для... Ну, Время уборки бывают моменты, когда тебе это все надоедает и ты хочешь себя чем-то развлечь. Давайте, вот было Сука! А? Я после такого доп ты только дошел! Спрашивай, блядь. Я сам не знаю. Я бы не был собой, если бы остановился на этом. Сука! <смех> Блять! <смех> я делал его, делал! Делал его, ебучая палка! Сука! <смех> <смех> О, да, ч ⁇ я мне делать поделал? дач вот так вот просто я здесь убирал убирался ты не убил их... даже понимаешь ты из э, симулятора уборщика сделал симулятор скульптура я молюсь все бля прикинь из трупов что-нибудь сложить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 если вы выживете, я вам отсосу. Давай, начинай. Минус один. Why are you running? Why are you running? давай, Сади, тащи. Если хочешь бесплатный, меня нет в ванной. Что за байт? Саня сейчас такой. Сань, давай топ-1 Хочешь бесплатный вечерок? Хочешь меня и бесплатный Палки не заградывай Слышь, смотри, мягко Какие были Я бы вообще Туда Я понимаю, я понимаю, на вибродубинку Но три-то это слишком ты сразу прям Сань, не услышите 10-минутного молчания? Ага, сколько вы должны зарабатывать, чтобы вам хватило, ну, в месяц примерно так? Рубль в год. Рубль в год, Спасибо, до Я уже помню! Ты иди, Тришиаку! Нужна поддержка! говно упал. Сейчас я это короче пойду. хочу возьму. Сука а увезешь в лес? Что? Ты меня в лес меня в лес увезёшь? А зачем тебе в лес? Ебаться. Ебаться. Тебе. Так и вообще не я не по этим делам не <смех> нам не по пути <смех> что ты <не> насрался <смех> да да понимаю дай почему ты так хорошо что, сидишь а я блять насрался в штаны себе а что? ты насрал <смех> на то место, где ты сидишь <смех> ну не нужно <смех> <Я подобрал>. что, <смех> <смех> спросить, что делает он кстати, цветочками можешь занюхать. Не так он отжимается как-то очень подозрительно под бетоном. Вот так вот Андерсон, все, Андерсон. Давайте, может, заберем его. куда тебе лучше хуярить? Ой! ну шо ты куда? ты куда, блять, ты шо, ёбудал? суэ человека то так нельзя спасибо за просмотр данного видеоролика Надеюсь, данный материал оставил хоть какие-то впечатления о нем. О них вы можете политься в комментариях под этим видео. Не забудьте поставить лайк или дизлайк. Подписаться на данный канал и не забывайте про Twitch в описании к видео.